новый комплекс под названием АК Пальма. Сделанный санузел, можно было бы сделать пополам, но сделали в виде студии. И туда наверх лестница подкупает данный, конечно же, апарт-отель вот это своими видами из окна. Вот это все удовольствие у нас начинает и начнет функционировать уже в мае 2023 -го года. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас будет очень интересный объект. Ну, впрочем, как обычно, приготовились. Тогда начинаем. Поехали. Смотрите, друзья, вокруг у нас хоста. Мы в хосте, если что. Это городской пляж. Это одно из самых интересных мест города Сочи. Потому что хосту очень любят люди. Вы посмотрите, какое чистейшее, красивейшее, ровное, чистое, черное море. Здесь же у нас хоста, само собой разумеется. Железнодорожный вокзал и бывший порт. Морпорт, непосредственно микрорайона Хосты. К вашему вниманию, здесь у нас новые, дорогие друзья, новый комплекс под названием АК Пальма. Здесь у нас, вот здесь, узнаете, это бывший морпорт. Здесь у нас, просто, дорогие мои, продаются апартаменты по договору купли-продажи. Полная сумма в договоре. И уже здесь открыты в продажу номера с ремонтом, с мебелью, с техникой под ключ. И я сейчас, дорогие друзья, иду туда. Приготовились? Тогда берем, проникаем, вовнутрь пропадаем. Пропадаем, говорю, попадаем. -папа. ой, -э Так, погнали, короче, смотрим вокруг и видим всякую бе инфраструктуру. Бе и что мы сделаем сейчас, мы сейчас с вами возьмем, дорогие друзья, и зайдем вовнутрь нашего непосредственно АК. Пальма. Приготовились? Пойдем смотреть. Мы попадаем на внутрь нашего комплекса. Здесь же у нас будет ресепшн. Это входная группа, пока на данный момент пока еще здесь ведутся э, ремонты. Комплекс у нас ушел под капитальный ремонт. Исходя из этого, это давно построенное здание, в котором сейчас все делится на апартаменты. Здесь у нас будет ресепшн, и мы с вами поднимаемся. Будем продолжать. Будем посмотреть. Смотрим внимательно. Теперь уже вид сверху ходил я вот там. Например, где тот парниша, где этот парниша, вот этот парниша. Это все тоже наша территория. Перед вами наше прекраснейшее Черное море в хосте, само собой разумеется, и городской муниципальный пляж. Здесь будет так вот и останется, также сохранится. Здесь будет диван. Вечером здесь собственники... Постояльцы этого апарт-отеля будут сидеть здесь, налюбоваться закатом, смотреть в море и кайфовать, и петь песню ⁇ кайфовать хочу ⁇ кайфовать хочу ⁇ Это же у нас напротив Железнодорожный вокзал Хосты, само собой разумеется, но он нам никаким образом не мешает. Вы вот таким вот образом будете сюда подниматься, примерно как я сейчас, будете обратно спускаться. Лестничный бар, эта лестница, она будет меняться, она будет сделана по канонам современного отелестроения. И будет совсем другая, будет обшита полностью деревом, на... ну и будет соответствовать, в общем, как говорится, уровню данного апарт -отеля. Давайте пойдем уже непосредственно по телу самого апартотеля и смотреть, какие у нас здесь есть предложения-варианты. Это у нас общий балкон, так, блин, то есть тут будет общий балкон с вот таким вот видом, представляете? Это день-деньской, вы еще закат не видели. Так, вот это у нас коридорчик, то бишь место общего вот идем по коридорчику и заглядываем в первый попавшийся номер. Смотрите, здесь у нас выполнено вообще двухуровневое выполнение. Здравствуйте. Двухуровневое выполнение, исполнение, большой номер. Собственник решил сделать здесь два уровня, и он это сделал. В общем, сделали ему это непосредственно уже... Застройщики, вот это балкончик у этого номера. Сейчас я вам развернусь, покажу в обратную сторону. Еще мебелировка не проведена. Скажем, все в процессе еще пока, как говорится, делается. И сейчас я вам скажу площадь данного номера. Это 39 квадратных метров. Видите, по полу у нас, получается, там у нас сделанный санузел. Можно было бы сделать пополам, но сделали в виде студии. И туда наверх лестница. То есть, собственники, которые, ну, скажем, сделаны это специально вторым уровнем. У вас может быть все, все то же самое. Детишки ваши... Спокойно вот тут вот наверху могут спать. Видите, у вас тут матрас. Ну, в принципе, для детей здесь шикарно жирно, да, полностью еще дополнительный верхний уровень. А вы, сами взрослые люди, да, семейная пара, кто вы, я не знаю, здесь у вас вот такой вот санузел. Сейчас еще попробую включить. Так, как включить, только... Так, что-то тут зажегся, да? Зажегся. Вот так вот выполнен здесь ремонт. В данном помещении здесь у нас душевая, сантехника. Да Ба да. ну санузлы встроены, в общем, более-менее нормально. Так, ну здесь более-менее все понятно. Отключаем их и пойдем отсюда. Пойдем отсюда. С этим номером все понятно. Уходим в следующий. Двери качественные, входные у нас уже давно установлены, качественный апарт построенный и, по сути дела, сданный. Заходим, давайте на примере этого. С этим мебели здесь поменьше, здесь намного больше все понятно. А до этого было у нас 39 квадратных метров, вот это 34,6. Цены здесь идут вот именно непосредственно в этих апартаментах, это у нас... По 590 тысяч рублей ремонт мебель техника Вот там вот у нас второй уровень. Это у нас поменьше, поменьше, видите, да, помещение. Ремонт вот такой вот. Сейчас попробую свет включить. Ну, вот такие же тонах выполнена ванная комната. Еще ремонт производится, еще не до конца все выполнено, завершено. Но подкупает данный, конечно же, апарт-отель вот это своими видами из окна. Своими балконами, вот он балкон. Здесь у нас между балконами будет... Перегородка. Она еще не выполнена, но вот это вот ваш балкон, с которого вы будете элементарно просто любоваться, смотреть на море. Море, море. Здесь вы будете просто крутые. Одни из самых крутых... Одни из самых крутых людей в городе Сочи. Что касается отопления, посмотрите. Здесь вот моя рука, да, кулак. Не знаю, тут 25 сантиметров ширина. И высота, не знаю, метр семьдесят, что ли. Ну, не может, не метр семьдесят. Медная разводка. Блин, крепчайшая. Медная разводка непосредственно самого отопительного элемента, то есть отопление. да? Три элемента отопления, три больших радиатора. Вот в таких вот стилях, тонах выполняются ремонты у нас. Сейчас покажу на маленьких номерах, чтобы вам было максимально более все понятно, потому что по большим номерам понятно, но может быть вас более-менее ну, не до конца все поняли. Вот давайте на малыше. Вот такой вот малышок. Дверь. Ну что, нормальная дверь. Нормально вроде бы, без изысков И без изъянов Вот такой вот номерок у нас в продаже Это 16,7 квадратных метров Он небольшой, но зато какой вид из окна Как оно вам? Ну вы реально прям спите, прям буквально Высунув ноги в окно в сторону моря. Вам тут из окна можно прыгать и рыбачить. Там мужик рыбачит. Видите? Тут рыбаков вот там вот они сидят, они там рыбу постоянно ловят. В общем, здесь можно будет приезжать рыбачить и не отходя от кассы реально рыбачить. У вас здесь будет мобилировка тумбочки, вот это все непосредственно колобуда под шкафчик, под одежду и вот это все укомплектовано. Никаких доплат. Еще раз вот в таких вот тонах видите у нас сделаны. Где-то были душевые места, где-то здесь у нас выполнена непосредственно ванная. И выбирайте, пожалуйста. И вот, вот это удовольствие вот, например, вот с этим вот прямым видом на море, да, этот номерок, можно купить всего за 9 миллионов 600. 000. И все, вот такой вот упакованный номер, вот с такими вот видами. Представляете, какой вид будет из окна? Это просто офигенно. Непременно все будет офигенно. Так, также здесь создается своя собственная управляющая компания, которая будет сдавать все это ваше удовольствие. Э -э, прям, ну, прям для того, чтобы вы зарабатывали. Это же апарт-отель. Если вы меня услышали, запомнили. Следующий номерочек. Заходим. Вот он, да. Это у нас 20 квадратных метров. 9,8. За 10,5 миллионов рублей можно купить данное удовольствие. Ну, реально, как бы, неплохой такой комплекс. да? Здесь будет даже свой собственный ресторан. Он подобный. Вот этот вот номер тому, который был рядом. Здесь просто коридорчик. Видите, побольше. Видите, вот я с него вышел и смотрим в тот. Вот этот, грубо говоря, или вот этот. Но этот побольше. Здесь Здесь будет у нас, конечно же, расстояние до моря 50 метров, коммуникации все центральные, сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи, своя управляющая компания, и когда же это все будет у нас уже функционировать. Вот это все удовольствие у нас начинает и начнет функционировать уже в мае 2023 года. То есть это быстрые сроки запуска, быстрые сроки окупаемости, еще раз говорю, проходит ипотека, договор купли-продажи, упакованные номера уже на финишной прямой, осталось буквально домарафетить фасад, внутри ремонта видите уже практически на финише уровень конечно не супер бизнес непосредственно всего этого нашего удовольствия но я вам хочу сказать то что это реально кайф где вы можете купить упакованные номера по подговорку при продажи безопасные и слушать шум прибоя вот оно Хуп, прибой, блин, море, шум моря слушать. Вечером, естественно, тут шума гаммы никакого не будет, людей, человеков не будет. Вы спите вот на этой прекрасной кровати, тут еще шторы добавятся, жалюзи все, все как положено. И вы будете лежать вот здесь, открыв окна, да, открыв окна, вот с таким вот видом будете любоваться и слушать шум моря. Вот подобрал я, круто. Это что у нас тут? Защитный чехол в ткани с волгостойким покрытием. Так, это у нас искусственный пух. Подушка, судя по всему, какая-то. И вот она такая вот, диванка, кроватка. Виды, конечно, обалденнейшие. Вы мечтали о таком, дорогие друзья? Это здание бывшего морпорта в Хосте, если что, дорогие друзья. Договор купли-продажи. Есть беспроцентная рассрочка до окончания строительства, окончания капитального ремонта. И, конечно же, самый решающий фактор – это цена. Здесь у нас есть 16 квадра... Ой, 21 квадратный метр за 7 миллионов рублей. Ну, правда, на первом этаже. Здесь будет свой собственный ремонт ресторанчик и питание шведская линия типа ресторанчик кафе это все у вас здесь будет в каждом номере само собой разумеется имеется вот такой вот э, отопительный элементик это называется теплый пол если что для тех кто не в курсе и вот у нас о, хороший большой тут будет раковина санузел прям приятный большой санузел в котором можно будет посидеть подумать вот этот номерочек у нас Пусть и, хотел сказать, без вида на море. Да вон он же, видно на море. Окидываем взглядом. Этот номерочек у нас на 24 квадратных метра. Есть номера со встроенными кухнями. Мало ли вы хотите сами приготовить. У вас там жена хозяйка такая, или вы хозяйственник. Шеф-повар, грубо говоря, да? Вот там вот в таких местах на первых этажах. И на вторых этажах у нас будут непосредственно номера с зонами кухнями. То есть это непосредственно выделяет и делает вам застройщик. Вот это внизу, вот. Это внизу, дорогие друзья, это наш ресторан. Вот это вот наша котельная. Трубы есть? Труб не видно. Ну, вот как-то так, если что. Котельная здесь инновационная, от солнечных батарей. И для этого здесь, конечно же, бахают вот такие... Давайте вот сейчас поржать я вам покажу просто. Я тут поржал в номере 16 квадратных метров. Так, куда я пошел? Вон в том. Сколько он у меня сейчас? Получить, я вам скажу. 16, говорю, блин. Раз, два, три. Так, а... 16,7 квадратных метров. Вот он. А вот этот номерочек у нас, ну, короче, 17 квадратных метров. Посмотрите на батарею. Под всем окном толщина батареи жесть, размеры не написаны. Ну, в общем, элемент отопления огромный. Просто тут жара будет, да. Просто замерзнуть будет тут невозможно. И виды, конечно, умопомрачительные, дорогие мои. Отельчик зачетный. Цены от 7 миллионов рублей. Доверительное управление. Запуск. Успеваем сезон следующего э, года, то есть в лето 2023 -го года уже начинаем зарабатывать с этого. Идеальное местоположение и пока еще идеальная цена. Минимальная цена за квадратный метр, доступная вам на данный момент, дорогие друзья, это 350 тысяч рублей за квадратный метр. Ремонт мебель техника, первая береговая, 50 метров до моря. Минимальные площади сразу же. Хочется вам сказать, вон он, железнодорожный вокзал из окна. Это у нас минимальная площадь 16 квадратов, максимальная 40. Выбирайте, какой его Оформляем. Ну и, дорогие друзья, давайте успешно финишируем. Мой номер 8-918-880-07-47. Звать меня Дима, Дима ЮДВ. И к вашему вниманию АК Пальма. Звоните, пишите, дорогие мои друзья. Комплекс действительно пушка, комплекс интересный. Стоит... 350 тысяч ремонт, мебель, техника. И еще раз говорю, кратчайшие сроки запуски. Прекрасное местоположение. Рекомендую, обращайтесь. Ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Выбираем разные номера, потому что у нас есть с видом сюда, туда. Осталось лишь, как говорится, вам просто взять и набрать меня. Сказать, дорогой мой ЮДВ, жду твои предложения. Дорогие друзья, набирайте, не стесняйтесь. Ну не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока.